Меня зовут Людмила Прокопьевна. Я главный редактор вот данной газеты. Я не знаю, вы читали или нет нашу газету? Да, я вообще рада ага, видеть газету «Домой». Как вас зовут? Надежда Константиновна. Я бы хотела задать вам несколько вопросов по поводу работы нашего представительства и по поводу вообще нашей работы. Как вы узнали о нашем кооперативе? Узнала из газеты. Я уже не первый раз беру здесь кредит. Ага. А, а как давно вы Мне Неудобно. Наверное, года два назад. и в общем, Третий, наверное, раз я уже взяла. Угу, то есть, вы с нами давно уже? Да, да. А здесь. чем вам удобно? Вот расскажите, пожалуйста. Я здесь могу заплатить большую сумму, если у меня есть деньги. Ну, как, как обычно, в банке платишь Ниже не заплачу, больше не заплачу, с карточки списываю так. А здесь есть у меня больше наличных, я плачу больше. Вот эти мне удобно. Угу. А как Ой. обслуживание вообще? Как? Очень хорошо. Такие девушки приятные. Очень даже нравится. Такие услушливые. Молодцы. Ну, а какой вид займа? Вот вы У нас же есть пенсионный, пенсионный плюс, доверительный. Какой, какой займ вы берете? Пенсионный. Знакомым, родственникам рассказывать. Как... И, да, я уже рекламирую ваш банк. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Годные займы пенсионерам до 75 лет. В Нижегородском кредитном союзе.